Приветствую друзья, в сегодняшнем уроке мы с вами пополним кошелек MetaMask и купим эфириуми. На прошлом уроке мы создали кошелек и сейчас мы его пополним. Для того, чтобы пополнить кошелек, вам нужно конечно перейти в свой аккаунт, переходите в ваш аккаунт и необходимо скопировать адрес вашего кошелька. Копируем всегда через буфер обмена по-другому не нужны, иначе могут быть какие-то неточности и вы не получите свои деньги. После этого переходим на Best Change. Кто еще не пользовался этим э, сервисом, ссылочка будет внизу под видео. Я хочу пополнить Яндекс. Деньги отдам и получу эфириум. ЕТХ, не перепутайте с ЕТР классик в этом Нажимаете калькулятор в правой стороне и напишите сколько вы хотите отдам, я отдам 550 и хочу, чтобы мне рассчитали сколько будет денег. Здесь у вас сразу же появляются обменники, которыми вы можете воспользоваться в первых обменниках. Самый выгодный курс, но вы внимательно смотрите вот на такие значки. Вот. Данный обменный пункт работает в ручном или полуавтоматическом режиме. Вот. Если ниже, то данный обменник может задерживать проведение обмена на 25 часов. То есть это растянется надолго обязательно. Вот здесь вот тоже смотрите, сколько было проведено транзакций, отзывы и так далее. Можете здесь повыбирать. Данный курс не фиксирует. Я выбираю. Вот первый, меня в принципе все устраивает, и сумма, и та скорость, с которой он будет работать. Нажимаем. Далее, что нужно сделать, выбираем здесь Яндекс Деньги в разделе вы отдаете, и выбираете в разделе вы получаете эфириум ЕТХ. Внимательно читайте всю информацию, что предлагает этот сервис. Сделайте все правильно. Время обработки до 10 минут в рабочее время. Есть возможность оплаты через мобильное приложение Яндекс ⁇ Деньги ⁇ Отдаете Яндекс ⁇ Деньги ⁇ рубли. Сумма у меня будет 5200. Получаете сумму 0,5095. С комиссии заплачу плюс 26 рублей. Эту сумму вы оплатите комиссией системы Яндекс ⁇ Деньги ⁇ 26 рублей. Здесь нужно ввести свой счет, с которого будет выполнена оплата. Для этого вы переходите в свой Яндекс кошелек, копируете адрес и, и ставите сюда. Дальше, личные данные. Обязательно сюда пишите в вашу электронную почту. И вот сюда вам нужно поставить ваш адрес эфириума. Переходите еще раз в свой Метамаск, копируете ваш адрес и вот сюда вот его вставляете. Заявка создана. Время обработки до 10 минут в рабочее время есть возможность оплатить. Время на оплату 14 минут, то есть, скорее всего, было 15 минут. Для оплаты через мобильное приложение обратитесь в онлайн чат. Сумма платежа 5,226, Деньги. Обратите внимание, курс заявки будет обновляться каждые 15 минут до получения средств вашим сервисом для криптовалют заявка считается оплаченной после двух подтверждений биткоин 6 подтверждений лайткоин и два подтверждения эфириум теперь что нам нужно сделать перейти к оплате ждем пока нас перенаправит в яндекс кошелек кошелек получателя сумма заявка откуда с моего кошелька продолжить номер счет получателя сумма платежа заявка способ оплаты яндекс деньги заплатить дальше загляните в телефон придет уведомление да пришло на телефон ждем вашего подтверждения перевод на счет такой-то подтвердить отлично подтверждение сработало закрыть готовы отправили перевод и теперь нужно вернуться на сайт здесь видим что заявка в процессе выполнения, заявка будет обработана согласно ее регламенту и вот еще раз отдаете деньги, получаете статус заявки, заявка обрабатывается, То есть можете перейти в вашу электронную почту, здесь сразу же у вас все отчеты, ваша заявка успешно оплачена, сейчас нужно просто подождать. Все, пожалуйста, деньги на кошелек зачислены и заявка подтверждена. Отлить. Отсюда можем выходить, ну, вот такой очень удобный обменник. Вот так вот легко и просто вы пополняете через обменник BestChange. Если у вас есть биткоины, допустим, вы биткоины хотите обменять, также нажимаете сюда биткоин, выбираете здесь эфириум, нажимаете калькулятор, Пишите, сколько здесь вы отдаете, либо сколько вам нужно получить. Также рассчитываете, выбираете. И э, каждый обменник очень подробно дает инструкцию, как это сделать. Надеюсь, все было понятно. И до следующего урока.